А что еще, Бог Отец, мы благодарим тебя за то, что Ты в милости, в благодати Твоей и позволил нам пройти эту неделю, хранил и берегал нас, наших родных, близких. Мы благодарим тебя, Господь, за то дело спасения наших душ, которое Ты начал в нас, в наших семьях, диме, уразумив и в то, что без Тебя мы не можем сами ни своими делами проводаться потому что ни один человек делами не оправдается пред Тобою, но уверов в Тебя, как Спасителя, через веру мы обрели мир с Тобою, пережили рождение свыше, все это, Господи, великие и дивные действования Твои. Поэтому просим, освободи нас от каких-то наших забот, от тягот, дай нам, Господь, в Духе Святом сосредоточиться на истине, которая... Более чем что-либо может нам еще раз раскрыть Твой дивный образ, быть внимательными, чуткими к делам Твоим чудесным, дивным, совершенным, которые Ты совершал и совершаешь во всякое время, как нашей жизни, так и жизни человечества. Благодарим Тебя, Господь, за все это и верим, что позволишь нам возрадоваться, возрековать в душах наших, в сердцах наших, а Тебе, Бог наш, и о великих спасениях Твоих, Господь, судьбу нам посылаемых во всякое наше жизненное обстоятельство. Благодарим Тебя славя и величия, а Тебе наш Бог, честь, слава и хвала, Бог Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Я хочу сейчас, пока еще кто-то заходит, сказать некоторые, взять время для того, чтобы сказать о некоторых мероприятиях, которые мы запланировали на следующую неделю и чуть позже. В, среду у нас состо... в четверг у нас состоится Братский совет, и в субботу мы планируем провести общее братское собрание в связи с тем, что мы готовимся к крещению, поэтому, так как в связи с этой пандемией мы были в таком процессе, где ограничения еще присутствуют, и мы не надеялись или не думали, что так все это затянется, рассчитывали, что это будет чуть-чуть покороче, но все идет, и пока еще не видно, что в какое время это закончится, поэтому мы все-таки приняли решение, чтобы крещение состоялось. Крещение мы планируем 30-го, но до крещения мы хотим представить на общем собрании следующее воскресенье как на немецком, так и на русском служении крещаемых наших. Они дадут свидетельство таким образом. И так как мы не сможем членское провести, как мы это раньше делали, где у нас по положению церкви две трети обязательное присутствие членов церкви, чтобы что-то принимать церковью, все-таки мы согласились с тем, что в связи с этими ограничениями, сколько мы можем вместить, в это время то есть, мы проведем членское собрание наше с тем, чтобы еще раз дать возможность на членском собрании засвидетельствовать крещаемым о том, как они пришли к вере, чтобы мы, как церковь, могли сказать, мы даем согласие, чтобы преподать им это крещение. 30 числа будет крещение здесь, мы еще будем решать, сделаем ли мы это во время немецкого служения и потом только во время русского часть покажем небольшой такой ролик, потому что мы до этого делали, объединяя служение в одно, сегодня или на этот момент мы не можем этого сделать, поэтому делать два немецкое служения и русское служение. Поэтому, пожалуйста, определитесь, на какое служение вы придете. Поэтому молитесь и о том, чтобы мы могли в это время правильно принимать решения, чтобы мы могли все это провести. На следующей неделе я упустил один момент, что в пятницу у нас будет вечернее молитвенное служение, 18 часов. В четверг библейский час не будет, так у нас это время мы хотим взять, для того, чтобы нам собраться как пресвятарам и братскому совету с тем, чтобы некоторые вопросы обсудить. Поэтому молитесь о нас еще раз, прошу, чтобы Господь дал нам мудрости, как все это провести. Хорошо, я хотел бы дать нам возможность, все-таки наша группа сейчас поет еще один гим. мы прослушаем этот гимн, и тогда от брата Антона будет проповедь. Сохранит от бед и даст покой Мой Бог, все это Ты Хвалу и честь прими Рожден Тобою я Доброе утро, дорогое собрание! Мир Божий да будет с каждым из вас! Рад вас всех видеть, что Господь нас привел и хранит. И вместе с вами хочу сегодня обратиться к тексту Священного Писания, как, оно, как он записан в Псалме 26, Псалом 26, стих 4, Псалом 26, 4. Я забыл мой слайд отдать. Мы, может быть, можем просто текст из, из э, синдального перевода просто кинуть сюда. <coughs> Псалом 26.4. Давайте прочитаем каждый в своей Библии. Одного просил я у Господа. Того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей созерцать красоту Господню и посещать храм Его. Боже, славим Тебя за Твое живое и действенное Слово. Благодарим, что Ты не оставил нас в неведении, но открываешь нам себя самого, даешь нам наставление для жизни. Просим Тебя, чтобы Ты открыл наши сердца, Помог, чтобы это слово упало на добрую почву и принесло плод. Прошу в своей нищете и слабости, чтобы ты помог твое слово говорить верно. Прошу за всех слушающих, чтобы они слушали не меня, но Твое Слово, и приняли это. Прошу, чтобы все мы были не только слышателями, но и исполнителями воли Твоей. А Ты во всем прославься, покажи нам Христа Иисуса, покажи нам красоту Твою, как мы сейчас читали. За все Тебе слава, во имя Иисуса. Аминь. Такой стих из Псалма 26. Да? Почему он так... Важный, почему мы хотим о нем говорить. Я хочу для начала такую простую, такой простой пример напомнить. Да, вот все мы или большинство из нас из Советского Союза, и мы знаем, еще, может быть, помним литературу и книги, которые там были, и там была такая детская сказка, популярная, многие знают ее, читали, может быть, даже детям, внукам своим. «Незнайка в солнечном городе» называлась, да, помните такое. И там в начале ее герой Незнайка со своими товарищами, там, коротыши или как они назывались, они дискутируют об одном вопросе таком, да, и вопрос заключается в том, Незнайка – где-то там он услышал и узнал. Если, это сказка, да, сказка. Если сделать бескорыстно три добрых дела подряд, там такое слово, потом ребенок приобретает понимание, что значит бескорыстно и так далее. Ну вот, если сделать бескорыстно три добрых, совершить три добрых поступка подряд, то ты можешь пожелать желание любое, и получишь. И вот сцена там, или такой момент в начале книги, где они обсуждают друг с другом. Что же, если тебе вот поставят вопрос, что ты можешь пожелать? Вот все скажи, что получишь и пожелаешь. И они спорят то, то. Э, и можно, и кто-то там аргументирует у них сказочные вещи. Шапка-невидимка лучше, или там скатерть-самобранка, или ковер-самолет, можешь полетать. И он продвигает такую идею, что лучше всего это волшебная палочка, да, потому что с ней ты можешь как бы вот все остальное сам себе пожелать. Да. И это, ну, такой, ну, это сказка, это вроде бы как смешно и наивно, и все. Но зачем я это вспоминаю? Потому что здесь ставится, в общем-то, ну, таким детским образом, Совсем не детский вопрос, вопрос, который каждого взрослого очень насущно касается. Этот вопрос состоит в следующем. Что в жизни самое важное? Если бы мне вот спросил кто-то или вас спросил, проси, вот в этот, в этот момент, у тебя есть один шанс, один выстрел, так скажем. Проси и ты получишь. Хорошо, подумай, но проси и получишь. Что тогда мы ответили бы? Вот, незнайка, он для себя решил, да, он, он понял, вот мое, это вот я палочку попрошу, да, но что для нас, да? мы понимаем, это сказка, но этот вопрос на самом деле не сказочный, почему, потому что у нас есть у каждого из вас только одно, что мы имеем, это наша жизнь одна, мы ее проживаем, и мы ее подчиняем каким-то целям, каким-то представлениям, конечно, может быть, мы не делаем так сознательно, да? я не говорю, что каждый прям вот он решил для себя в том-то и беда наша. Мы можем как, как корова или как свинья просто жевать, спать, а дальше и потом, извините, сдохнуть и все. Да? Так тоже можно прожить, и так многие живут. Но вообще-то человеку все-таки, если он не хочет жизнь свою вот потратить просто, вот, у него она одна есть, и она просто ну, ушла куда-то. Ему нужно выяснить как-то для себя, задуматься хотя бы для начала, что для меня самое важное, да, к чему я стремлюсь, на что я делаю главный акцент в жизни своей, главную опору. И лучше всего это было бы чтобы это не было чем-то дешевым. Да, конечно, мож... каждый, я спрошу, что тебе, я спрошу моего ребенка, вот скажи, что тебе дать? Он скажет, мне мороженое с двумя шариками, не с одним, вот мечта, не с одним, а с двумя, чтобы получить, да? но мы понимаем, как взрослые, это, ну, это не то что-то, да, это тоже желание, да, у него есть ответ на это, но это не то, да. На что поставить акцент вот здесь? И, что уже не сказка, но что мы видим в Писании. Да? Есть сцена такая в Ветхом Завете, я надеюсь, мы все помним ее, где почти то же самое происходит. Был такой царь Соломон, 3 да? царь, третья глава, с пятого стиха, и дальше мы можем читать. «И Бог является ему в ночном видении, когда он воцарился». И он ставит ему этот же вопрос, это не сказка, да? это не сказка, это уже реально. И там прям стоит в Священном Писании, Бог явился ему в ночном видении и сказал, проси, что дать тебе. Да? То есть тот же вопрос, что ты хочешь. И Соломон, у него, у нас может быть нет сейчас, да? но Соломон прямо вот так вот этот вопрос имел. И он... С одной стороны, может страшно сложным быть. Почему? Потому что этот вопрос принуждает нас определиться где-то и сказать то и то. Да? То есть человек должен осознать, что ценно для меня, если Бог вот спросит, что бы я ответил. Неужели просто какие-то дешевые вещи? Да? Вот другая сказка была «Буратино», да? «Три корочки хлеба». Да? Вот Если Бог спросит, что тебе дать? И мы скажем какую-то банальную поверхностную глупую вещь, да? это было бы так странно и обидно, да? И интересно, что Соломон, он говорит вещь, которая определенную ценность имеет, да? он просит мудрости для себя. Интересно тоже, что Бог обращает там внимание, 11 стих в этой главе, он говорит, он хвалит Соломона, что он пожелал мудрости, и отмечает, ты не просил долгой жизни, богатства, душ врагов твоих, то есть Бог, он знает же, он человеческое сердце знает полностью. Почему вот этот момент там упомянут? Потому что большинство людей, видимо, попросили бы нечто из этих категорий долгой жизни, то есть здоровье, богатство, финансового какого-то процветания, благополучия или душ врагов, безопасность. Вот здоровье, богатство, безопасность, то, к чему человек стремится, вот если... Мы просто э, в сегодняшние дни понаблюдаем, да, вот несколько лет назад в Москве там выставлялся так называемый пояс Богородицы, я не знаю, кто в новостях следил, это мне было интересно, за этим я читал и, и определенные наблюдения сделал, его зимой поставили, какой-то там реликвия от православной церкви и туда... Тысячные толпы стояли, прям посреди мороза, люди падали в обморок, там подгоняли вагончики, чтобы их там они не отморозили. И потом они вот прикасались к нему там как-то и выходили. И там спрашивали у людей на выходе, там одна из газет, или я не помню сейчас где это, или новостной канал, он спрашивал, что вы желали там, вот вы походили вот, поклониться там этому поясу, вот что вы желали. И в основном люди говорили здоровье для деток, для себя, чтобы там мир был и так далее. То есть те вещи, которые как раз Бог говорит, долгой жизни, богатства и душ врагов, в основном этого желали. То есть они определили для себя свои ценности и они пожелали их. Да? И вот этот, и ответ наш на этот вопрос, что тебе дать, он обнаруживает то, что что мы считаем ценным или он может обнаружить что мы не думаем об этом и вообще живем просто как бы по накату но вот здесь его сложность определенная да? и с одной стороны кто-то может быть сказать вот бы меня спросили как соломона я бы точно нашел что ответить да? и мы можем представить себе люди конечно могут пожелать разных вещей они дороги разные вещи больной человек. Он может желать самого большего. спроси, Господь, что тебе дать. И я бы сказал, дай мне здоровье. Вот здесь, да. Например, в Новом Завете, вспомним, да, был Вартимей такой, слепой. И он шел за Иисусом по дороге и кричал, да, Сын Давидов, помилуй. И там в этом тексте описывается, Христос сказал, приведите его, Марка 10 глава. И такие же слова. «Что ты хочешь от меня?» И Вартимей сказал, «Чтобы мне прозреть». То есть его, его желание было готово, да, из-за того, что он слепой, это, видимо, огромные лишения ему приносило, и мы можем это понять, да, конечно, это логично. Он пожелал, чтобы прозреть. Да? Бездетная пара может сказать, «Если бы Бог спросил, я знал бы, что мне сказать». Господи, дай ребеночка, которого мы много лет не можем иметь. Это где-то личная трагедия, это все мы понимаем, это не мелкие вещи. Да? Господи, даруй ребеночка. Да? Человек, кто может быть в зоне живет вот в последние годы, даже на наших родных землях для кого-то. Да? Война, да? восток Украины, другие какие-то регионы. И люди могут пожелать, «Господи, я просто хочу не бояться выйти из дома, чтобы бомба не попала туда». Да? У нас были здесь, э, служили у нас здесь в те годы, у которых дом сгорел, там, и мы видели фотографии, присылали, да? э, разруха, да? Господи, мира. Или одинокий человек, девушка или, или мужчина, они могут желать, «Господи, дай мне супруга, я так долго...» Один и время уходит, и это так тяжело. Дай мне семью иметь. Да? Или многолетний безработный человек может, Господи, я прошу стабильного рабочего места да и так далее. И эти все вещи мы были бы нечестны, если бы мы скажем, а это все не важно, это какие-то мелочи желают. Вот подумаешь, там здоровье или семью. Конечно, нет, да, это важные вещи, это цены, они имеют место. Да? Мы мы признаем это, для, для артемея было очень важно прозреть, важно для Авраама получить дитё было очень важно, да? очень важно, чтобы был мир, очень важно, чтобы мы работали, питали семью. Все важно, да? Но если это то самое, вот то главное самое, да? на что действительно можно сказать, вот это я бы сказал, да? Хуже всего может быть, что многие наши человеческие вещи, если так смотреть, они ограничиваются одним желанием в той или иной мере. Деньги или то, что они могут приобрести. Да, Кто-то мечтает квартиру и тоже опять-таки, если бытовой вопрос не решен, вот у нас в советское время было, Тяжко с этим, да, мы сами в трех комнатах 10 человек, я в детство свое провел, три семьи было, каждая по комнатке, все вот так соединено. Один женился там, потом другой женился в один и тот же дом, да, когда-то были там двое, а потом там 10 уже было, да. И тоже это не мелкий вопрос, да, и человек где-то на какие-то вещи, которые... Есть такое убеждение, хотя оно уже сотни и тысячи раз опровергнуто. Можно все купить себе. Вот Были бы деньги, я и здоровье, и то, и то куплю. Это ложь большая, да? самообман. Печально, что люди из-за этого убеждения даже идут на то, чтобы через заповеди Божьи, которые Бог дал, перешагнуть. Да? Ради достижения вот этого, которое не несет в себе. Это не тот корень совсем. Люди готовы просто преступление в буквальном смысле совершать. Да? Преступление уже в том, что они, например, завидуют, крадут, нечисто как-то махинации делают, чтобы вот добиться вот какого-то, я не знаю, материального блага. А деньги, они, они не, не дадут того. Да? Часто они вред как раз приносят. Вот, например, всегда я, или часто вспоминаю вот про эту... Историю мне один раз рассказывали, была семья, престарелые родители и вот нас, э, э, потомство, да, и вот родители умерли, и они вот съехались делить наследство оставшееся, ряд там братьев и сестер, и вот они делили, кому дом, кому дачу, машину, там, мотоцикл и так далее, да. И особенно, ну, опять-таки, да, мы знаем прошлый наш быт, эти вещи имели, имели место все-таки, получить дом в советское тогда время не просто было, или машину и так далее. И они поругались все, вот деля, была до того семья вроде бы, и вроде бы ну вот, родные все, и вот из-за этой дележки распалась, они, деля это... Там вот не уступи, нам тоже надо дом, нам тоже надо дачу, у нас дети, им надо витамины, нам тоже надо машину. Там. И вот так получилось, что весь вот такой клан, можно сказать, разругались. Да, кто-то получил что-то, да, обычно кто понаглее, он вот там дом, может быть, получил, там все. Вроде что-то есть, но есть ли мир от этого или, или радость, или счастье? Были, были родные, было отношения, стали враги после этого, да? не то это совсем, да? и вот это вот заблуждение о деньгах сегодня, оно тоже вот так вот, люди просто вот, я надо там заработать, там, я себе могу позволить, оно обманчиво, да? Мне было много лет назад, я слышал и никогда, наверное, не забуду, один брат, армянский пастор Артур, он рассказывал такую ситуацию, да, и мне она очень, вот, когда об этом вопросе поднимается, он мне всегда вспоминается. Это было в советское время, еще опять-таки, да, 1988 год. Вот я был, как раз, 6 лет мне было, и произошло. Тогда в декабре месяце да, крупное землетрясение, город Спитак и ряд других городов подверглись вот этой катастрофе огромной. Да, 25 тысяч человек ушли, в несколько моментов все разрушилось. И этот пастор, тогда он был не пастор, не верующий, просто крутился, зарабатывал деньги, конец уже Советский Союз шатается, люди уже немножко там, свободный рынок где-то, вот он делал дела там. И произошло это страшное землетрясение. Да, я помню тогда, мы смотрели новости, и там вот горели костры эти, а в Алмате у нас тоже трясло время от времени, ну, с детства мы слышали это слово. И тогда я помню, как я вот это в черно-белом телевизоре, мы смотрели это, как мне это было ну, так страшно, потому что я увидел впервые, что это значит. Да, мы там развалы собирали, там вот это все. Я помню хорошо тогда вот это происшествия, так скажем, как, как зритель по новостям. И он армянин по, по национальности, он был одним из тех, кто со всего Союза туда поехали разгребать, то есть там были добровольцы, которые помогали разгребать завалы, там доставать погибших, хоронить, и вот он поехал туда, оставил бизнес и поехал на родину туда помогать. И он описывает такую ситуацию, которую он пережил там, вот они были в этом разрушенном городе, запахи, там люди под заваленными уже начинают там портиться, ну страшно, страшно просто. И он стоял на улице и подул ветер просто, порыв ветра, и вдруг мимо него летят как листья вот осенью деньги, у кого-то вот кто-то собирал, Копил в шкафчике, в тумбочке, под матрасом, жили некоторые там очень неплохо, вот у него была там заначка на черный день и все. И он стоял на улице, тогда неверующие неверующий, это было толчком таким для него тогда задуматься. И мимо, вот он стоит, и мимо него купюры летят вот эти, с лысой головой Ленина, которые люди собирали всю жизнь грешили, может быть, ради -за этого, переступали Божий закон, кого-то обманули, кого-то. И вот оно летит по воздуху вот так вот. И он описывал, как ну вот, такой, такой момент был какой-то нереальный. Вот так он стоял, мимо него вот это летит. И он понял тогда, и вот тогда это было первым таким для него тоже. Толчком задуматься, стоит ли, вот ты собираешь, ты копишь, ссоришься с родными, может быть, кого-то, я не знаю, может быть, кто-то чуть ли в тюрьму не сел из-за этого. И потом оно раз в миг мимо тебя летит, как просто бумажки. И он стоял и вот так вот пережил это. Да? И когда люди сегодня, да, я там себя устрою, если я там заработаю, если я то, то, то, оно улетит все мимо, да, то есть это не то. Это все, да, важно работать, важно, чтобы мы семью кормили, были здоровыми, как-то жили там, да, все это имеет место. Но вернемся к вопросу, да, то ли это, где, если Бог скажет, проси, и я дам тебе, стоит ли вот эти вещи, домик, остальные вещи, или даже столь ценные, как здоровье, то ли это, даже здоровье мы не возьмем с собой вечность. Все эти вещи, которые мы здесь делаем, они останутся в этом мире. Да? Голый я в эту землю родился, голый возвращусь домой. Павел напоминает, мы ничего не принесли в этот мир, равно ничего не сможем вынести. Самый здоровый, самый какой-то благополучно устроенный его, тоже день придет, когда Господь скажет, возвратитесь, сыны человеческие, да? и он все оставит. И семья, это все супер важно, но это все здесь в мире. Иисус сказал очень ясно, сподобившиеся иного века не женятся и не выходят замуж, но пребывают как ангелы на небесах. Там все наши отношения, муж, жена, все, оно будет с другой немножко перспективы смотреться. Что же тогда, Вот если это все ну, такое ценное может быть, но не то, не то самое. Если не в этом всем оно, то в чем оно тогда? Да? Где оно, если не в деньгах и не в этих? И мы понимаем, да, даже люди неверующие, есть такая и пословица, да? не в деньгах счастья. Я не хочу сейчас про это много еще говорить, мы понимаем, это не та основа. Да? И Бог похвалил Соломона, что ты не желал себе богатства. Да? Если же не в том оно, то в чем тогда? Вот это важный вопрос. И здесь... У нас может большой вопросительный знак появиться перед глазами. А в чем тогда оно? На что тогда мне сконцентрироваться? И мы можем оказаться в положении такой другой фигуры, которая в Священном Писании нам описана. Помните, была такая дочь Иродиады, незаконной жены Ирода, царя. Помните, да, я напомню, Ирод-царь, женился, отбив жену у своего брата. И Иоанн Креститель, Божий Пророк, обличил его за это. Он сказал: это не по закону Божьему. И озлобившись, он посадил его в тюрьму. А особенно озлобилась эта женщина. И она искала отомстить. И вот приходит день, когда она свою возможность получила. Как это было, да? Было день рождения, был день рождения у царя Ирода и дочь это Иродиады, видимо, молодая девушка, плясала так хорошо, что Ирод был в восхищении. И перед своими гостями он дает ей клятву, и он ставит тот же вопрос. «Проси, что хочешь, и я дам тебе даже до половины царства». То есть все, что могу, вот все отдам. И интересно, эта девушка выходит за двери, и она спрашивает маму свою, «Чего просить?» Вот она не решила свой вопрос, что просить у Бога, она не решила, где ценность. Вот она получила тоже такой шанс, и она думает, а, чё, а что просить, я не знаю. Пока вот молодой, здоровый, она, видимо, красивая танцовщица, с богатой семьи, вроде все есть, а что просить, да, не знает. И она пошла к маме советоваться, и та дала ей... Страшный совет, да, проси головы. Вот здесь мы не будем дальше говорить, но мы можем тоже в таком положении быть, понимая вот это, вот это не то, а что тогда? Вот что мне тогда просить? Что мне от Бога желать? К чему мне свою жизнь устремить? На что мне фокус поставить свой? Да? И наш текст из псалма, который мы имеем перед собой, он дает нам важный ответ на этот вопрос. Почему вот он столь ценный? Он позволяет нам сделать, можно сказать, бросить взгляд в сердце человека Божьего Давида, который определил для себя, что для него корень. Да? И мы можем, мы знаем, Давид, да, он был, у него тоже были свои какие-то моменты негативные, у него были разные ситуации там, но Бог сам его называет, он муж по сердцу моему. И мы можем пронаблюдать здесь, что он выделил для себя, как вон то одно, о чем бы он просил. Да? Тот, тот самый вот ответ, что тебе дать. И у Давида был ответ этот, да? какой он. Вот давайте прочитаем еще раз. Да? «Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей». Созерцать красоту Господню и посещать храм Его. Обратим внимание, как Давид эксклюзивно формулирует. Да? Он говорит, «Я просил у Бога только одного». Вот Бог спросил Соломона, «Проси, что дать тебе? Одно». И Давид знал, он говорит, «Я прошу только одного, и я ищу только то». И он называет, да? пребывать в Доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Его и посещать храм Его». То есть Давид нашел и выразил то, что он считает действительно ценным. И будучи человеком по сердцу Божьему, он может здесь быть для нас примером, да, чтобы если я ищу и не понимаю, в чем вот это, здесь мы видим... Взвешенный ответ, да? Соломон просил хорошего, он просил мудрости, это неплохо, да, но мы знаем, ему не помогло это так, как следовало бы, да, он спал, выдал поклонство, потом были, ну, некрасиво как-то так конец был, а Давид, вот он стремится к этому, да. И мы можем тоже, можно сказать, ну Давид вот этого просит, наверное, потому, что у Давида все остальное есть. Вот, наверное, у Давида была хорошая такая жизнь, все бытовые вопросы, все остальные он решил, ну вот и он просит там пребывать в храме. Да? Но это не так. Мы знаем как раз наоборот, что у Давида было... Много чего, о чем он мог бы просить. В этом же самом псалме, если кто имеет открытую Библию перед собой, посмотрит на стихи до того, мы видим такие слова. «Будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою». Второй стих. «Если ополчится против меня полк, если восстанет на меня война». Пятый стих. «Он укрыл бы меня в день бедствия». То есть у Давида... Были разные, у него было, были и враги, у него была в семье беда, он, он э, согрешил сам, и потом один из его детей изнасиловал сестру, другой брат отомстил и убил этого брата. Там куча было тоже разных-разных тяжких вещей. Давид мог бы много чего попросить. Но он ставит свой фокус вот сюда, пребывать в Доме Господнем и посещать храм его. Что это значит? Вот если он просит это, что значит это? Да? Посещать храм его, пребывать в доме его, не следует понимать, что Давид просил ну, некоторого такого культового посещения некоего здания. Во-первых, при Давиде храма не было вообще еще тогда. Да? Храм построил его сын только. Можно иметь такое полу... полу как по-русски это слово «абергlaubен»? полусуеверное отношение, вот я пойду в храм, я там посмотрю на иконы, сделаю какой-то обряд там и так далее, вот мне это поможет. Да? А Давид не об этом говорит, не о посещении просто некоевого святого места, не о паломничестве каком-то, не о приходе просто вот в здание с золотыми куполами или еще какого-то рода. Да? Храм в Ветхом Завете прежде всего это место, где Бог обитал, вот по по пониманию Ветхого Завета храм – это там, где жилище Божие. И если человек искал Бога, он встречался с Ним там. То есть он приходил в храм, чтобы пережить встречу с Богом. Храм – это место обитания и встречи Бога и человека, и место откровения Бога о себе. То есть вот о чем Давид говорит. Давайте посмотрим в других местах, в его же псалмах, с чем он связывает храм. Например, Псалом 10, стих 4, «Господь во святом храме своем». То есть, если человек, живущий в Иудее, в то время говорил, «Где мне сблизиться с Богом? Где мне найти Бога?» Ответ был простой. «Иди туда, где он обитает». Да? Скиния тогда или позже храм. «Господь во святом храме своем». Там он находится. Да? Псалом 28, 9, он пишет такие слова, «И в храме его все возвещает о его славе. Как мне узнать о Боге? Где мне познать его? Иди в храм, там читается закон, там есть священник и левит, которые учат тебя познанию Божьему». Иди туда, да, то есть храм концентрирует вот эти вещи, обитание Божие, все возвещает о Его славе, Бога, место Бога познания. Псалом 47, стих 10. «Мы размышляли, Боже, о благости Твоей посреди храма Твоего». Опять-таки, размышле... место размышлений о Боге, место познания Его благости, место Его откровения и встречи с человеком. Поэтому, когда Давид говорит «И я просил, и я стремился к одному, пребывать в храме твоем». Мы можем сказать так. «Я стремился и просил знать тебя, быть с тобою, Боже мой, как здесь написано, во все дни жизни моей, любоваться тобой, да, созерцать красоту Господню, восхищаться тобой, знать тебя, быть с тобою близким». Да. В наш дом мы приводим того, кто близок нам, мы открываемся к тому, кто близок нам. Это просит Давид. Да? То есть это он ищет быть с Богом. И это то, что мы вынесем из этого мира. Да? На небесах не просто, что там Бог утрет слезы и не будет ну, ни, ни физической немощи, ни голода. Там. Это тоже, да? но не, не только в этом, или не в этом главная ценность небес. Там мы увидим лицо Божие, будем знать его, как мы познаны. Да? В этом самое счастье небес. И Давид ищет это. Я хочу знать Бога. Я прошу об этом главном. Хотя у меня есть разные заботы. Враги меня гонят, Саул за мной гоняется, филистимляне, там, война, то и другое. Я прошу одного, чтобы мне знать тебя и пребывать на твоем святом месте. Как он относится к этому? Да, мы видим два глагола. Он говорит ⁇ я просил, и я, или просил, и прошу, и я ищу да, ⁇ То есть два, два действия, которые он делает. Во-первых, он просит Бога от этого. Просящий хочет иметь то, что не имеет. Он просит о чем-то. Давид хочет близости с Богом, и это важно наблюдать, что он просит Бога о том. В том, что Бог являет себя человеку, в том, что он его к себе приводит, привлекает, это огромная милость Божья, да? Это не само собой разумеется. Давид просит об этом, он не может сам как-то достичь, он просит Господи, чтобы мне тебя знать. И в слове «ищет» оно буквально означает «стараться, пытаться, стремиться приобрести». Здесь есть некий момент, где он что-то со своей стороны делает. Он, одно он просит с Божьей стороны, и он ищет, да, чтобы тоже со своей стороны он что-то делает для этого. Да. Это очень важно тоже. Если мы, наблюдая это, возьмем для себя как жизненную цель, «я хочу познать Бога, я хочу быть с Ним», Давид, как муж Божий, это ставит как акцент. Я осознаю, что это действительно то. Да? Я хочу сюда поставить свой фокус. Как? Да? Просить. Это дар Божий. Бог открывает себя. И в этом является свою, свою к человеку расположенность. Потому что, если, например, представьте, вы где-то на улице идете, подходит чужой человек абсолютно, чужой какой-то мужик и говорит – «Покажи мне всю красоту твою». А? Как-то, ну, может, полицию даже позвать это. «Нет, <свят> ты кто такой? <свят> я тебе не буду, да? Я тебя не знаю, это даже опасно». Конечно, мы не сделаем так, да? И когда человек с этой просьбой приходит и давит здесь, «Покажи свою красоту, я хочу созерцать тебя», нам надо понимать, это благость Божия, когда он себя открывает, то, что он делает, шаг к человеку навстречу, это столь ценно, да? Это не само собой разумеется, можно сказать, ты кто такой, иди отсюда, да? но он так не делает. Он открывается нам, да? это, это огромная радость, это его, его к нам такой благой шаг навстречу. Но также Давид говорит, и я ищу того, чтобы это делать. В чем разница? Ну вот можно, например, сказать, если человек вот так вот скажет, я прошу Бога о рабочем месте – а ты ищешь его, то есть если просто просишь и ну, ни шага не делаешь для этого, вряд ли оно как-то придет, да. Есть два момента, я прошу Бога, и я ищу в этих просьбах, я одновременно ну, делаю тоже что-то со своей стороны для того, да. Если я просто скажу, я прошу Бога о рабочем месте, я не ищу этого, не учусь, не, не информируюсь, бивербунг не посылаю никуда. Ну, вряд ли что-то будет. Прошу и ищу. Давид просит о близости Божией, и он также ищет этого. Это значит, он стремится, он какие-то практические шаги предпринимает. Он изучает Писание, он, размышляя о Боге, сочиняет самую по, по главам большая книга Писания, Псалтырь, да, мысли Давида о Боге, его, его песнопение, его размышления. Он следует, проявляя послушание в тех или иных вопросах так, как Бог научил. Да? Он ищет этого. Ищем ли мы? Да? Можно сказать, да, вот я осознаю, это очень важно быть с Богом, это очень важно, чтобы я э, ну, имел это ценностью своей, но как мы ищем это? И ищем ли вообще? Да? Вот такой в последние вот месяцы, что происходило у нас вот с этой короной, была изоляция. Я ряд разговоров имел в это время. Мне звонили или писали те другие члены или, или люди из церкви нашей, да, и разные вопросы задавали. Там были вопросы, некоторых интересовало там прививки, это там можно, это не, не, не есть ли какое-то там внедрение чипов или что-то. Кто-то спрашивал, как мне, вот мы сидим дома, как мне время правильно строить, чтобы я там ну, успевал как-то, кого-то там семейные какие-то вопросы э, интересовали. Все это важно, да? все имеет место. Но при том, например,. Никто не задал такой вопрос, да, и мне это было вот такое наблюдение, да, не то что в просто над собой, над, над другими, где-то мы наблюдаем. Никто не сказал, расскажи мне, как во время вот этой короны или чего-то, как мне сблизиться со Христом, как мне познать Его ближе вот сейчас вот посреди вот этих событий, которые происходят. Что личность Иисуса Христа учит и помогает мне в этих временах, как мне нее пройти? Вот эти вопросы не прозвучали. Да? И у нас часто нас интересует, когда придет вознесение до скорби, после скорби, или кто будет Антихрист, или как мне строить отношения на рабочем месте. Это все имеет место, да, и не, не то, что это что-то неважное, или не, не то, что мы отметаем это, все имеет место». Но когда мы смотрим вот так вот, когда вот придет такой момент людей, почему-то мы не спрашиваем о близости с Божьей. Когда мы желаем на день рождения кому-нибудь, мы часто желаем там, здоровья того-то, но не всегда желаем, быть более близок к Богу в этот новый год жизни. Мне, например... Я не могу так вспомнить реально, чтобы кто-то пожелал, да? То есть мы свои, мы понимаем формально, мы знаем, да, это ценно, но когда дело доходит до того, где-то оно у нас где-то на втором где-то месте бывает или где-то еще дальше. И мы, если мы вот этот, эту ценность, которую мы в Давиде видим, просить, быть с Богом близким и еще искать этого, да, не забыть, искать этого. Мне было несколько лет назад такое переживание, которое мне важным было, и оставило тоже такой отпечаток определенный. У нас в гостях был мой брат с Казахстана, Игорь. Да, многие знают его, он священнослужитель, он у нас говорил здесь тоже. И мы с ним поехали, ну они были в отпуске просто в Германии, и мы поехали с ним посещать определенный музей, Дети все дома остались, кроме старшего. И вот мы едем в поезде, можно отдохнуть немножко. У нас маленькие дети были, у него еще младше его последний сын, чем наш. Можно поспать, как-то расслабиться. Ну, нет, С женщинами мы оставили, и вот едем в поезде просто. И я сижу, сплю у окна просто, отдыхаю. И открываю глаза, где-то там проезжаем, я раз пробудился, я вижу картину такую. Он сидит, и у него такой карманный Новый Завет Гедуоновский, он всегда носит с собой. И он в поезде, вот погружен в него, читает в пути. Не потому что ему надо проповедь готовить, потому что он в отпуске, он может как раз все отодвинуть, он готовит неделю из недели, ездит там и везде. Мог бы просто почитать что-нибудь там другое или поспать. И я вижу, как он просто погружен вот, в свободное время, он просто в Библию ну, вникает, не потому что надо ему, не потому что он просто ну, вот, тихое время пропустил и теперь как-то нет, он, он, то все он имеет. И еще к этому, его вот движет сердце свое, и он Бога, Познавать старается везде, даже вот в такой момент бытовой. Просто вот едет, он он не телефон смотрит, ни, ни какие-то там, не ни новости, ничего. Он просто по своей личной просто инициативе, потому что он любит Бога, и он читает Писание. И я просто наблюдал со стороны это, потом дальше закрыл глаза, как бы не заметил. Но мне было так это... Где-то обличительно, потому что я бы просто спал или лучше бы там почитал, может быть, новости, шпигель какой-то. И я вижу, например, в нем, почему вот я знаю его как родного брата много лет, да, я знаю, как он живет. Откуда его вот это вот перед Богом страх Господень, хождение? Потому что он ищет, да, он просит, и он ищет тоже. Ищет быть с Богом в таких даже вопросах, да. И откуда у нас часто застой какой-то в духовной жизни, где-то как-то вот ну, не так, усталость. Как мы ищем? Ищем ли мы вообще? Имеем ли мы вообще это просто ну вот, в мозгах, как хотя бы далекую цель? Может быть, я сейчас даже не ищу, но хотя бы... если ли она где-то как маяк какой-то, или я не знаю, просто это же мой Бог, да? Неужели меня просто должен пастор или кто-то давить на меня, вот читай, читай, или же это дорого мне, это же мой спаситель, я хочу его знать, да, Давид, вот он говорит, я ищу этого, да, он, он искал этого практически, у нас есть, как мы практически можем это искать, не ради не ради просто программы церковной какой-то, не ради, чтобы ну, оправдаться, сказать, ой, я сегодня почитал там, и так далее, да, искать. Я, мне был тогда это тоже такой, я просто свою жизнь сравнил, я увидел, я бы, например, так не сделал. И мне было это осознание где-то горькое, да, я понял, вот, вот он столько лет в служении уже, он, может быть, наизусть там многие знают вещи, он мог бы, ну, чем-нибудь заняться, но он с Богом дальше в Писании познает Его, да? а, я не, а я нет. Для меня было определенное, я предпринял и шаги потом, чтобы где-то это поменялось. Да? И это то, вот, что значит искать, да? тоже шаги предпринимать к этому. Да? Это мы видим, вот Давид, он желал, он определил свой фокус, он сказал, это для меня важно. Я понимаю, что это не просто от меня придет. Я прошу Бога, чтобы мне пребывать в его доме, чтобы созерцать. Но и он также искал этого. Да? Он также что-то предпринимал со своей стороны. И здесь мы видим тоже еще одно такое выражение, и оно очень важно, чтобы мы взглянули на него, созерцать красоту Господню. Да? Что оно открывает нам о Боге? Бог красив. Вот мы Думаем ли об этом когда-нибудь, да? Бог красив. Как мы можем это ну, вот себе представить? Ведь Писание говорит, он Бог невидимый. Да? Если бы современника Давида сказать, вот я хочу созерцать красоту Бога моего, он бы сказал, нет проблем. Да? Современник из других народов, он бы сказал, вот мой в кавычках с маленькой буквы Бог Дагон, вот я его созерцаю, он стоит вот такой красивый золотой, у него алмазы там везде, он так блестит, я его созерцаю. Другие бы сказали, там, Мардук мой или еще вот его огромное святилище, я туда хожу и созерцаю. А у Израиля в их святилище была пустая комната, да? там не было статуи никакой, там был ящик и в нем каменная доска, словами Завета, и больше ничего. Для народов тогда это было шокирующе, странно. А как вы Бога своего, как вы вот к нему приближаетесь, как вы его видите, да? Бог невидим. Но Давид просит здесь определенным образом, это неслыханная просьба, созерцать красоту твою. Как так, да? И мы знаем, и Писание открывает нам, как это происходит, да? Другой человек по имени Моисей, да, помним, Моисей, он тоже был движим этим же порывом, и он просил Бога, покажи мне славу твою. Моисей хотел знать его ближе, и он высказывает, по сути, эту же просьбу. Я хочу знать тебя, кто ты, какой, покажи мне славу твою, что делает Господь. Не то, что Моисей видел какие-то, я не знаю, там, образы или что-то, но Бог берет его, покрывает его, прячет его, можно сказать, в скале там, и он провозглашает свойства свои. Да, вот давайте посмотрим еще раз этот текст. Это один из для меня ключевых моментов, который мы имеем в Ветхом Завете. Глава 34 книги «Исход». С 5 стиха «И сошел Господь в облаке, и остановился там близ Него, и провозгласил имя Иеговы, имя Господа. И прошел Господь пред лицом Его и возгласил, Господь, Господь Бог, человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и много многомилостивый и истинный.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 долго терпеливый и много многомилостивый, прощающий грехи. Вот красота его. Да? И нам она явлена особенным образом, раз и навсегда, определенным путем. Да? И Библия говорит, начиная Евангелие от Иоанна, 18 стихе 1 главы, Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Итак, когда мы хотим созерцать Бога, познать Его, какой Он, созерцать Его красоту, наш взгляд Писание направляет на Иисуса Христа. Он есть, это откровение Его красоты во плоти. Да? Все, что в нем мы имеем и все, что совершилось, Он пришел из вечности, принял плоть в послушании, уничижил сам себя, приняв образ раба, мы видим его терпение, мы видим его верность Отцу, его любовь к грешникам, его исполнение отеческой воли, мы видим его кротость, мы видим его доброжелательность, мы видим все, что Писание открывает нам да, в нем. Вот красота Господня явленная. Да? Созерцать красоту Господню, посмотри на Иисуса Христа, да? в нем она явлена почему это для нас столь важно, можно сказать, ну, это какая-то теоретическая вещь. Нет, да, это крайне практическая вещь, когда мы смотрим на Иисуса Христа, когда мы Его познаем. Почему? Потому что это производит нечто в нас. Вот я такой пример приведу, я читал однажды это в журнале «National Geographic», научно-популярный журнал, ряд лет назад они описывали следующую такую э, след, в статье они следующие описывали вот мы например как люди мы все что-то видели можно сказать мы видели ну вот переживали что-то видели этот мир где-то ездили кто-то видел роды кто-то видел войну кто-то еще что-то видел но есть одно где Ограниченное количество людей увидело это когда-то. Да? Это как Земля выглядит из космоса. Да? Вот это мы, скорее всего, никто из нас никогда не увидит. Ну я думал раньше, ну ладно, ну и что там, я видел на фотках. Но они интересно описывали в, этом, в этой статье. На сегодняшний день 575 человек из всего мира, сегодня 7 миллиардов человек, уже больше чуть-чуть живут на Земле, из них 575 людей только за всю историю полетов видели Землю вот так вот. Да? И что интересно, все эти люди, они описывали, как вот это увиденное их задело определенным образом. И вот это мне было новым таким, да. Статья звучит так. Только несколько, или отрывок это, только несколько сотен человек видели до сегодня Землю из значительного расстояния. После возвращения из космоса все они, э, ранген умворте, ну как бы боролись за то, как это описать словами. Да? Некоторые из них до сих пор не нашли таких слов. Да? Вот там такой космонавт Майк Максимино, Хаббл Миссия 2009 года, он говорит раньше, «Я всегда хотел и всегда представлял, как хорошо или как красиво, наверное, вы... посмотреть с неба на Землю. Но в, насто... Но в реальности это намного красивее. Земля – это действительно «Райский сад, сад Эдемский. У нас такое счастье, что мы здесь живем». И там ряд интервью с российскими космонавтами было, с американскими, и они все описывали, что по возвращению на Землю вот этот вид, как Земля, не на фотке, она, когда, видимо, вот они видят ее, она живая, не просто вот как... Ну, мы знаем фотографии Земли, может быть, из космоса, но там... Все движется, она освещена этим солнцем, все эти облачка тонкие, они могут видеть там, когда пролетают, вот здесь мои родные живут, там вот это тот континент, тот. И это так их ну, задело, что многие из них говорят, когда я вернулся назад, я уже ну, совсем по-другому относился, например, к такому явлению, как война, когда люди вот, друг с другом государства не уживаются, потому что он увидел ее вот так вот издалека и понял… Она такая драгоценная, да, вот эта земля, которую Бог создал, населил чудесами ее, людей, животных, все вот эти вот явления атмосферные, они это увидели, эта красота их задела, поменяла где-то их отношения, да. И к чему я это говорю? Если мы, как люди, как Давид пережил, как другие, реально вот этот... Момент или вот это переживание. Узреть красоту Божию в лице Иисуса Христа. Переживем по-настоящему. Это нас не оставит прежними. Потому что когда мы... Вот это чудо произойдет, что глаза откроются. И, может быть, из космоса мы никогда не взглянем. Но тоже чудо, когда человек узрит. Бога своего в его явлении во плоти, во Христе Иисусе. Это тоже, может быть, больше человек это увидели, и слава Богу, да, на земле, мы читаем, там будут столько, что никто не мог сосчитать. Но для каждого человека это вот то чудо, где он увидит красоту Божию в Иисусе Христе. Да? И когда мы это сделаем, если это произойдет у нас, если мы... Нашим желанием главным в жизни будет познать Бога, пребывать в Его доме, пребывать в Его общении, в Его близости и созерцать Его красоту в Иисусе Христе. Это наше сердце переменит. Да? Красота преображает нас в тот же образ, написано да, в, в, в письмах Павла. К сожалению, когда мы смотрим на себя, да, мы видим... Нечто другое. Вот человек создан по образу и подобию Божьему. Но если мы честно взглянем на себя, вместо его красоты мы часто видим уродство. Да? Вместо любви, Бог есть любовь, мы видим ненависть в своем сердце. Вместо щедрости, да? щедр и милостив Господь, долготерпелив и много милостив, и истинен. Мы видим где-то, может быть, жадность, где-то, может быть, зависть. Мы не хотим другому, может быть, о его счастье, или не можем даже порадоваться искренне. Вместо того, чтобы истину видеть, правду, у нас полудоговоры какие-то, вранье, притворство, другие вещи, да, уродливые. И когда мы вот это вот осознаем, да, то дай Бог, чтобы мы знали, где нам искать избавление. Да? Господи, мою, вот эту вот открытую Тобой, уродство мое, моральное, духовное, что я не такой, да? во мне образ Божий затуманен или вообще утерян, я осознаю и печалюсь об этом. Даруй мне, взирая на Твою красоту, не остаться прежним. Даруй мне на Иисуса Христа, чтобы мой, взгляд устремился, который смирил себя, а я возвышал себя, который отложил свои, свое величие и стал рабом, а я борюсь за то, чтобы мне вот доминировать, чтобы мне потом продвинуть себя, который истину говорил, а я врал, который сам себя отдал, а я брал, может быть, чужое и так далее, да, чтобы молить Господи, пусть красота Христова, Мое вот уродство это исцелит и покроет. Он за меня претерпел на кресте. На кресте вот это явилось наибольше, да? Любовь Божья во Христе Иисусе, который отдал сам себя. И мы поем этот гимн, он очень мне стал дорогой в последние годы. Я хочу его в конце напомнить, да? Красота Иисуса, светись во мне, чистота и любовь, Проявись вполне, дух любви и огня, оживи и меня, чтобы образ Иисуса сиял во мне. Пусть увидят во мне красоту Христа, всю Его чистоту и любовь всегда. О, Дух Божий, приди, все во мне измени». «Пусть увидят во мне красоту Христа». Дал Господь, чтобы наше уродство, вот это, из-за греха, из-за нашего отпадения уходило, и красота Христова в нас была. И для этого нам нужно вот для себя осознать и определить цель эту, да? чтобы пребывать с Господом, созерцать Его красоту, быть с Ним вблизи, посещать храм Его и преображаться в тот же образ. Давайте помолимся вместе в конце, Попросим Бога об этом. Боже Святый, мы благодарим Тебя за то, что Ты явил свое сердце, явил то, каков Ты, послав Иисуса Христа нашего Господа, в Нем показав все совершенство Твоей любви, всю Твою красоту. Господи, даруй, чтобы мы к Нему направили свой взор, мы исповедуем и осознаем Живя в этом мире, где отпадение от Твоего закона, преступления, искаженные какие-то подходы к жизни, ложь, мы тоже запятнаны в этом, мы грешники пред Тобой. В нашем сердце много вот этой кривизны и уродства. Помоги, пожалуйста, чтобы Иисус Христос жил в нашем сердце, и Его красота в нас сияла, Господи. Помоги, чтобы... Нашим главным вот этим, нашей главной ценностью был Христос. Помоги, чтобы мы с Тобою проводили свою жизнь, чтобы мы искали пребывать с тобой, чтобы Библия была нам не просто, я обязан там прочитать что-то или обязан помолиться, чтобы мы искали Тебя от сердца, охотно. Преобрази сердце, Господи, сердца где-то пустые, изношенные, Господи. Даруй, чтобы они были чистые, живые, чтобы Христос там царил, и Его красота и в нас преображалась, в наших поступках, в наших словах, в наших отношениях друг к другу, в семье, в церкви, на рабочем месте, когда мы встречаемся с людьми где-то в случайных встречах, чтобы красота Иисуса сияла, чтобы мы были свидетельством того, как Ты из вот таких вот падших, уродливых, потерянных грешников, разбойников и преступников, делаешь твои сосуды, и в них являешь славу свою, красоту твою. Помоги, Господи, если чье-то сердце еще без тебя, пустое, сухое, где... Другие вещи мы ищем, будь то деньги, будь то какие-то собственные идеалы или какие-то цели, чтобы наши глаза открылись, чтобы мы увидели и знали, Господи, что вот то главное, и пришли к Тебе в смирении. А Тебе за все да будет слава, честь, хвала во веки. Во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. you boy. Stop.